Добрый день, с вами Александр Бруштейн. И хотел сегодня с вами поговорить о теме, э, которая часто у людей уже в преклонном возрасте возникает. Для чего я пришел на этот свет? Как э, учитель и коуч я часто сталкиваюсь с этим но с молодыми людьми. И я им задаю вопрос, ребята, а вы вообще помните свою мечту, когда вы ходили в детский сад? А вы помните вообще, о чем вы мечтали? А вы знаете, какая ваша цель? И вообще, для чего вы родились на этом свете? Они с такими глазами на меня смотрят. Некоторые немцы говорят, мы родились работать и умереть. Но, как оказывается, в дальнейшем, это не совсем так. И когда дети начинают креативить, смотреть, вспоминать и планировать, тогда у них получается совсем другая возможность себя реализовать. И чем раньше об этом, конечно, позаботиться об этом, подумать, тем лучше. Поэтому... Если у вас есть затыки, если вы забыли свое предназначение, если вы не знаете ответ на вопрос, для чего я родился, записывайтесь ко мне на консультацию. За полчаса мы разберем с вами кое-какие вопросы по моей схеме и, возможно, вы увидите совсем в другом свете или под другим ракурсом все, что вы думали. Поэтому... Вот это вот предназначение в жизни, оно играет огромное значение для того, чтобы себя реализовать. Реализовав себя, ты можешь тогда жить в гармонии. Не всегда это получается, потому что мы подвержены всякому социуму и тех извне, каких-то информации и так далее. И получается иногда, что кривда <смех>, давлеет над правдой, но вы не волнуйтесь, все равно это когда-то э, правда восторжествует, Бог все управит. Поэтому, если вы доверяете жизни, то она вам подскажет правильное решение. Если вам откликается вот, э, информация, если мы с вами можем быть в одном резонансе, то Многие люди, с кем я сталкивался и кому помог, с благодарностью относятся. И, конечно, у меня сотни друзей в разных странах. Я занимаю сейчас позицию вице президента нашей компании. Это топ-8 огромной компании, которая работает в 36 странах. Мои партнеры в 20 странах мира и более половиной тысяч за 3 года. Если вас такая скорость удовлетворяет, если вы готовы реализовать свои цели для того, чтобы реализовать свою мечту, то я вам и эту возможность тоже приоткрою. С вами был Александр Бруштейн. Под этим видео есть информация, как связаться со мной. Записывайтесь на консультацию, и мы с вами пообщаемся, как нормальные люди. Всего доброго, и пусть богатых и здоровых сетевиков будет больше!